Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Donchion Trend Pro. Данный индикатор является платным канальным индикатором, который основан на популярном индикаторе каналов Donchion, но при этом индикатор Donchion Trend Pro имеет доработанный новый функционал, благодаря которому есть возможность намного точнее войти в сделку при помощи сигналов Разметки целей по цене и информационных панелей. Как уже было сказано ранее, данный индикатор является платным и продается на сайте автора за 49 долларов. Но с нашего сайта для ознакомления его можно будет скачать бесплатно. Работает данный индикатор по принципу определения волатильности, исходя из наибольших и наименьших недавних цен. А говоря проще, канал строится по экстремам цены, которые постоянно меняются, то есть растут или падают. Индикатор Donchian Trend Pro подходит как для торговли бинарными опционами, так и для торговли на рынке Форекс. Так как в нем присутствуют информационные панели, канал с сигналами, а также пометки в виде take профита и стоп лосса для тех случаев, если вы решите торговать не только бинарными опционами. Стоит отметить, что алгоритм построения данного индикатора очень похож на индикатор каналов Кельтнера. Но ключевым отличием является то, что цена никогда не выходит за пределы каналов Дончана. К плюсам стоит отнести и то, что цвета каналов в данном индикаторе различаются в зависимости от направления цены. И при нисходящем тренде цвет каналов окрашен в оранжевый цвет, а при восходящем в зеленый. Но стоит помнить, что канал не следует четко за ценой. И смена цвета происходит только тогда, когда рынок действительно разворачивается. На мелкие же колебания и ценовой шум данный индикатор не реагирует. Сигналы данного индикатора генерируются в виде стрелочек. Но если обратить внимание, то рядом с большими стрелочками есть также маленькие стрелочки, а также кружки. Но все это не разные сигналы, а один сигнал. И большая зеленая или оранжевая стрелочка это сам основной сигнал. Зеленый или оранжевый кружок обозначает смену цвета канала. А маленькая желтая стрелочка показывает, на какой свече был сигнал. Также при появлении сигнала появляются и данные цифры, которые отображают три цели по take профитам, если вы решили торговать на Форексе. Информационные панели в данном индикаторе также являются довольно полезными. И на панели слева можно также снова видеть take profit и стоп лоссы. А далее идет более полезная информация о плюсовых и минусовых сделках и их соотношении профите в пунктах, а также проценту прибыльности в общем и актуальном на данный момент сигнале. Панель снизу отвечает за силу тренда. И зеленый цвет с цифрой говорит о восходящем тренде, а красное о нисходящем. И соответственно, чем больше показатель, тем сильнее тренд. Помимо этого на панели также присутствуют общие сигналы для каждого торгового актива. Также на данной панели можно определять торговые активы, которые наиболее всего подходят для торговли в данный момент. И если в торговле вы используете таймфреймы M15, то вам следует обращать внимание и на два следующих таймфрейма. И в данном случае на валютной паре евро-доллар у нас на графике M15 имеется восходящий тренд. Как и на двух следующих таймфреймах, а именно M30 и H1. И это значит, что таймфрейм M15 на валютной паре евро-доллар можно использовать в данный момент для поиска торговых сигналов для опционов Call. Точно так же работают показания данной панели для нисходящих трендов. Если же вы, к примеру, торгуете на таймфрейме H1, то обратите внимание, что следующие два таймфрейма на евро-долларе являются противоположными, а именно красными. И так как более старшие таймфреймы показывают обратную динамику, Торговать на таймфрейме H1 в данный момент не стоит. Если же данная панель вам мешает, то ее можно скрыть, нажав на данный значок. Или же просто можно переместить в любое удобное место. Говоря о настройках данного индикатора, их довольно много. Но вот основными являются далеко не все. И для изменения частоты сигналов, то есть увеличения количества сигналов, нужно использовать параметр Don't Channel Period. И чем меньше значение, тем более узкий канал будет строиться, а значит и сигналов будет больше. Данный параметр отвечает за количество баров на истории и показания индикатора. Далее идут настройки take profit и стоп лоссов. Меняя данные переменные, можно добавить больше таймфреймов, а также больше торговых активов в панель снизу. После цветовых настроек можно включать или выключать панели. И в самом конце можно настроить алерты. А теперь давайте на примере рассмотрим некоторые сигналы. И прежде чем перейти к рассмотрению сигналов, стоит обсудить правила торговли по данному индикатору. Так как данный индикатор является канальным, он следует за трендом. И дополнительно к этому у нас есть панель трендов. А значит, чтобы успешно торговать по сигналам данного индикатора, необходимо понимать, что такое тренд. Более подробно о том, что такое тренд, можно узнать из нашего видео ссылка на которое находится в правом верхнем углу И возвращаясь к торговле, как уже стало ясно, правила максимально просты Для опциона кол нам необходимо, чтобы был восходящий тренд и также появилась зеленая большая стрелочка И наоборот для опциона put, нам нужен нисходящий тренд и чтобы появилась оранжевая большая стрелочка И как можно видеть, до этого у нас был хороший восходящий тренд Поэтому в данном случае мы рассматриваем только сигналы для опционов Call. И в данном месте после коррекции мы получаем данный сигнал. А маленькая желтая стрелочка отмечает свечу, на которой он появился. И как только сигнальная свеча закрывается, можно покупать опцион Call с экспирацией в 6 свечей. Также при появлении данного сигнала обязательно обращайте внимание на панель трендов снизу. В этом случае ранее у нас был нисходящий тренд после чего появилась затяжная коррекция. Однако как только движение возобновилось обратно вниз, у нас появляется хороший сигнал для опциона PUT. И после закрытия сигнальной свечи мы покупаем данный опцион с экспирацией в 6 свечей. В заключении хочется сказать о том, что насколько бы точным не выглядел индикатор, его все равно нужно протестировать на демо-счету. И также вместе с данным индикатором можно использовать и дополнительные другие индикаторы